В легендарном актовом зале КФУ прошел концерт, посвященный творчеству Сергея Прокофьева. Его исполнила профессор Московской консерватории и виртуозная скрипачка Ирина Бачкова. Репертуар вечера был выбран не случайно. Напомним, 23 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения одного из наиболее значимых композиторов 20 века. А текущий год был объявлен годом Сергея Прокофьева. Зрителями стали как и люди старших поколений, так и студенты. Среди слушателей были и ученики Ирины Бачковой, всемирно известные заслуженные деятельности, искусств и лауреаты международных конкурсов. К примеру, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ла Примавера» Устам Абязов. Ну, я, во-первых, могу сказать, что играет сегодня мой профессор. Я учился у Ирины Васильевны в Московской консерватории. Когда она была, играет в Казани, естественно, я считаю своим долгом а, прийти на эти концерты. Но не только долгом, я просто прихожу получить удовольствие, потому что она совершенно гениальная скрипачка. Отметим, что живые концерты в академическом зале не так уж и редки. Их задача оживить и приобщить молодое поколение классики. Регина Файзольна, Руслан Уразаев, Универньюз.